Сегодня показали видео передачи ему взятки. Слугу народа обвиняют в получении взятки. Задержан в пятницу. По делу о получении взятки в 7 миллионов рублей. Это для сравнения бюджет целого Белгорода на 2016 год. Или два годовых бюджета Петрозавод. Хм, слушай, а ты где военник делал? короче, я через больничку решал. Вот, потом через поезд, через плац, через наряд. Ну, короче, где-то год плюс-минус, и все, военные готов, считай. Ладно, что, я пойду домой, я просто дома еще не был. Да-да, конечно. Можете номерок дать? Да не не не, не Ну ладно, не, давай, счастливо. Ага. Доктор, спасибо большое, что сделал эту справку. Без нее меня так бы, наверное, в бассейн и не пускали бы. Ой, да бросьте, как штук не помочь, мы же с вами соседи. Это... Ваша. <смех> ну, не надо было. Зачем вы это принесли? Не надо. Все, берите, берите, давайте. Не надо. Ну как не надо? Вы достали свой мусор в пакете у двери оставлять. Возьмите и выкиньте, пока на работу идете. Здравствуйте, старший лейтенант Спименов. Пересечение двойной сплошной. Штраф 5000 рублей. Точно? Может, сначала подумайте, а? Ведь все-таки я сын замминистра. Давайте я вас, наверное, прав лишу, да? Так будет лучше. Ну, конечно! Это будет хорошим примером и усилит и без того крепкую веру людей в неподкупность власти. Ну, этот год был определенно трудный для нашей компании. Мы не смогли получить тот самый тендер. Так же, как и мы не получили место в садике. Ну что ты, мой маленький, а? Ну что с тобой? Все хорошо? Восьмой в очереди, поэтому премии мы распределяем по старинке. Наталья Сергеевна получает премию. Получает. Амир Анварович получает премию. Получает. Дарья Николаевна получает премию. Увы, Дарья Николаевна не в этом году. Привет, это Навальный. Не удивляйтесь, у меня сейчас много свободного времени и поэтому я позволил себе сделать завивку. Сегодня у нас вновь интересное расследование. Давайте посмотрим на дачу всем нам знакомого министра. И что мы видим? Небольшой дом, маленький сарай, скромный участок. На первый взгляд все вроде бы обычно, но если присмотреться, помидоры не подвязаны, в баке вода покрыла тиной, а на грядке с Викторией медведка чувствует себя как дома. Объясните, как этот человек может управлять страной, если он со своим хозяйством управиться не может? В России с этим надо бороться. Строительство футбольного стадиона завершилось раньше времени. Подробнее в репортаже. Строительство стадиона мы закончили вовремя, даже раньше срока. Выделяли 10 миллиардов, а мы все сделали за 3. Ну, как обычно. Оставшиеся средства было поручено распределить поровну между всем населением Российской Федерации. Блин, опять деньги раздаю. Я еще те, которые с космодром получил, не потратил. Налоги бы хотя бы повысили, что ли, ну, я не знаю. Зачем они нам-то деньги дают, я не понимаю. Оставили бы по себе. Они же знают, как ими распоряжаться. Куда ну, вот это все, айпады вот вот, все девать, я не знаю, все. в пинг-понг что ли? Я не знаю, может джэнгу построим, по одной вытаскивать будем там, завязать роллы чуть-чуть.